Привет, друзья, с вами снова Оптимус, и сейчас мы с вами пройдем все четыре квеста. Сельская местность, лес, город и гора, все эти четыре квеста мы сейчас по очереди пройдем. Начнем с самого первого сельской местности, и мы уже много раз на ней ездили. И, а, Кстати, я обещал сказать, что в некоторых квестах будет больше двух э, машинок. Ну, то есть, мы едем... Наш соперник едет, и еще третья машина. Вначале, видели, была третья машина, у нас было трое. Э, я не знаю, почему так произошло, но с момента, как мы купили вот этот супер джип, э, один раз прошли сельскую местность, естественно, гоняли со старым джипом с, -с, -с собой, с соперником. Я так понял, с лучшим результатом на первом том маленьком джипе а в следующий раз начали ехать уже на супер джипе и у нас оказывается два соперника появилось, как мега круто а, в принципе я даже не знал что так может быть ни, ни у кого в принципе не встречал на канале а, ну может просто я наверное, смотрел видео по этой тематике но тем не менее кто тоже не видел ставьте пальчики вверх напишите в комментариях что для меня это новое вот именно поэтому я прошу вас друзья подписчики, все кто смотрят это видео, пожалуйста, если вы встречаете какие-то плюшки, какие-то э, фишки, либо знаете, что какая-то дорогая машина очень плохо ездит, или там не стоит ее покупать, пишите пишите об этом, чтобы другие наши подписчики см смогли прочитать этот комментарий узнать этот нюанс и естественно, эффективнее и быстрее пройти эту игру Ну, естественно, мы тоже будем вам за это очень благодарны ведь мы новички, проходим вместе с вами и, как я уже говорил в предыдущих выпусках, мы не используем никаких хряков и накруток. Все денежки, которые у нас есть, заработаны нашими пальчиками, нашей клавиатурой и нашей мышкой. Да, кстати, я скажу, я играю на компьютере. Не на андроиде, на компьютере. Есть небольшие трудности в этом. Кому интересно, пишите мне, я объясню, как это сделать. Да, вот. Вот. А пока было такое небольшое отступление, мы уже далеко заехали. У нас уже почти кил... километр, да, почти за спиной. Вот, километр за спиной. И мы приближаемся к нашему рекорду. Осталось 250 метров. Вот, а, не надо потеряли защиту, не надо разбиваться, шею ломать, не надо. Мы уже, знаете, ребят, сколько раз ее ломали, пока так заработали деньги на открытие всех квестов на на джипы и еще 20 тысяч всех но в принципе каждый раз когда м, открываешь либо новую машинку э, ну новый квест открываешь э, очень быстро зарабатывается деньги потому что там э, много много плюшков первые первые этот деньги э, сейчас закончатся первый раз очень много плюшек а потом они заканчиваются и, и все сложнее вот Проехали, мы не доехали до рекорда, немножечко, вот буквально сколько, ну чуть меньше 100 метров не доехали Но у нас все еще впереди, рекорды у нас впереди А пока у нас лес, погоняем с оленями а, В этой местности мы уже гоняли и гоняли мы уже на супер джипе Видите, у нас лишь один соперник, на маленьком джипе мы не ездили кстати, кому интересно, постараемся либо в следующем, либо в ближайшем выпуске попробовать поменять машинку, проехаться на ней, а потом обратно. Ну, то есть взять джип, у нас сейчас джип и суперджип, мотороллеры мы не покупали никакие, ничего, есть возможность купить мотоцикл, но мы, кстати, думаем купить мотоцикл. Мотоцикл, защиту не потеряли, чуть не разбились. А, посоветуйте нам, пожалуйста, стоит ли нам покупать мотоцикл или же уже насобирать денег и купить нормальный такой большой джип. Мы пока склоняемся к большому джипу. А, ну, посмотрим по деньгам и по, по тому, как ну как будет идти игра в целом. Может будем потихоньку покупать ну по очереди. Не будем сильно прыгать, а по очереди будем покупать мотоцикл, а потом. А потом большой джип. Вот, э, большая гора у нас впереди. Э, как вы думаете, доедем ли мы до нашего предыдущего рекорда или нам не хватит духу? Э, так, вот здесь мы уже неднократно ломали шею, теряли защиту. Что, что там только не случалось на этих качельках? Они кажутся безобидны, но на них, я вам скажу, очень тяжело балансировать. Едет, не дай бог, неправильно на них приземлиться, на эти качельки, все. Пиши, вообще, пиши, пропало, ребят падаешь только так переворачиваешься ну естественно сразу шея летит и все, все гонка закончилась а, да, конечно обидно, когда так она зак... вот а, тут впереди 1, 2, 3, 4 качельки вот на вот этой мы ну, вот, вот то что я говорил, сломали шею Качельки очень очень опасны, надо с ними быть очень осторожным до рекорда не добрались вот, э, на пути, что же у нас на пути? А, вот город. Кстати, э, довольно легкая трасса, ничего сложного, я бы сказал, в городе нету Вот так вот, уфу, по мостам, по сломанным, прыгаем. А, но э, несколько нюансов все-таки есть. Надо быть осторожным, потому что вот это вот э, такая, ну, можно сказать, легкая трасса, она расслабляет. И вот в такие моменты ты уже... Расслабленный, не успеваешь правильно реагировать на опасность. Сейчас чуть не перевернулись, но, к счастью, мы сосредоточены. И вот так вот даже канистерку умудрились внизу забрать под качелечкой. Не всегда это, правда, получалось. Но, но все-таки иногда получается. Да, асфальтная дорога, это вам не грунтовка. Машина подрывает моментально. Нам, наверное, все-таки, э -э, либо денежки пора влаживать в машину, либо, не, не знаю, думать о покупке новой. О покупке новой? Ну, не, ну, посмотрим, что вы нам посоветуете. Посмотрим, сами еще подумаем. Окончательного решения еще нету. Э -э, я думаю, те, кто будут с нами смотреть при следующие выпуски, Обязательно узнать, что же мы решили погонять на новом джипе, и либо либо улучшить этот все-таки. Потому что я смотрел видео, ну, ребята спокойно себе гоняют на таких джипах, ну, судя по всему, просто прокачаны. Мы же ничего не покупали на него. Просто ничего не покупали, ну, прямо скажу. Единственное, что двигатель у нас улучшен на одну единицу, ну, так это спасибо рекламе. Только рекламе спасибо, да посмотрели видеоролик и все и получили двигатель а так за деньги ничего не ставили вот как как есть как, ну, мы не обманываем сейчас если э, это если не забуду я вам даже покажу вот э, пока я заговорился мы уже проехали аж 1300 метров это почти полтора километра у нас рекорд не помню, там по моему больше двух километров на этой трассе Получится у нас повторить его И не получится, мы сейчас посмотрим Будем конечно стараться А что из этого выйдет Ну, узнаем Ай-яй-яй-яй-яй-яй Судя по всему не получилось Мы утонули, полтора километра Поехали, да, 1508 Чуть-чуть больше Вот, вот у нас джип Суперджип Поехали, по горам еще погоняем ну, с моей точки зрения, эта трасса самая длинная, ну, в принципе, да, я, наверное, сейчас погорячился, потому что я не знаю, какие трассы самые длинные. Вот, извините, отвлекся, 3G пока было, напоминаю, потому что мы эту трассу -то открыли одной из первой за деньги, ну, первую там открыли сельская местность, а потом мы эту открыли за деньги, пошли на, на самую дорогую открыли. Вот, гора вот это коварная, у нас новый двигатель, он, видите, нас немножко подрывает, это в принципе хорошо, у нас много мощности, но э, немножко поменялось управление и нужно заново привыкать, ну, те кто играет, те меня поймут, что любая смена характеристика, она производит потом к, ну, к отличию в управлении так бы сказать чтобы вас сильно сильно не это не утруждать вот давай заезжай заезжай заезжай ну двигатель то можно давай давай давай давай давай что случилось ай ай ай, ай ну ну нет, нет нет нет нет фух не перевернуться бы не перевернуться бы ай-яй ай, перевернулись Uh, ну, я думаю, на этом все. В принципе, мы все четыре квеста прошли. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Пока-пока.